Сейчас такая небольшая дорожная зарисовка перед предстоящим тренингом «Я есть тело». Сейчас целая эпидемия панических атак. Очень часто обращаются люди с паническими атаками. Что это такое? Состояние ужаса, страха, страха смерти или сойти с ума, потерять контроль. Это состояние, скорее всего, мнимой угрозы выживания. Срабатывают древние рефлексы э, «сражайся» или «беги». И поскольку вокруг все вроде бы нормально, человек испытывает страх и ужас, потому что кажется, что опасность либо извне, либо изнутри, э, что-то с ним, со здоровьем, и возникает паника чего это происходит? Мы же ведь рождаемся в состоянии блаженства. В детстве мы испытываем это чувство самоощущения себя, не, прямое переживание. Когда нам еще никто не сказал, кто мы такие, мы просто чувствуем прямое переживание себя. Это чувство бытия, чувство блаженства, чувство э, необусловленной радости э, своего телесного воплощения в этом мире, в этом теле. И вот оно куда-то девается, и это тело начинает испытывать страх и ужас. И наш подход на этом тренинге заключается в том, чтобы снова восстановить или, во всяком случае, начать восстановление переживания этого чувства себя, как чувства... Радости, когда ты просыпаешься просто утром И вот кайф Ни с того ни с сего Ничем не обусловленное Просто тело чувствует, что ему хорошо А при панике тело чувствует, что ему грозит опасность Поэтому на этом тренинге мы будем снимать это чувство опасности И наоборот восстанавливать прямой контакт с телом Плюс горячие источники Плюс природа и это накануне Нового года. Почему бы вам не обновиться? Ну вот так. Надеюсь вас всех встретить. И мы хорошо, плодотворно поработаем с этим.